Пойми, милый друг, без Христа на земле счастья нет Только он лучший друг, дарит счастье всегда и везде Вдруг, что тебя тяготит, Это время житейских забот. Что ты счастье желал бы найти, Или дорогу, что к счастью ведет, к счастью ведет.